Я захотел вам сделать вот такую машинку, але я е ⁇ уже давно сделал, а сейчас с вами я проведу. Вот такая у меня машинка есть, она тут открывается, у него есть шлем полицейского этого, она тут сходится вот сюда, вот так вот. Вот это стекло его, але это стекло не настоящее. То есть, такие закрываете. Полиция. Полиция. Машина. Бензинская. Полицейская машина. Вот у нее есть, как всегда, вы знаете, ну, время, сколько время дается на бензин. Вот такое. И бензин. И сколько скорости ты едешь. Есть руль, как всегда, с нами. Вот, вот, есть все, что надо. Есть руль, ну, есть еще шлем. Это стекло справжнее уже, ну, а его не легко, а, ну, можно и легко. Дизина настоящая. Крутится колеса, вот так вот ездит она. Вот так вот колеса крутятся. Ну, ну не разокручиваешь, она не вот так вот заводится, едет, она не вот так. Я просто запустила, она едет. И что очень сильно, это все лего, знаете. И вот я хочу с вами подорожевать.